Владимир Егорьевич, считаю, снова Олег Кемерово. Спасибо за ваш цвет. У меня тут по ходу прослушивания диалогов возникли вопросы. Один вопрос такого плана. Вот в случае, если мы используем изоляцию матки. Допустим, на три месяца. У нас в течение этого, этих трех месяцев не нарождаются молодые пчелы. Наверное, скорее всего, для вас это простой вопрос, но я на него не, не нахожу ответа. У нас не, на, не нарождается молодая пчела. Она стареет. Способность к выработке маточного молочка и прочие функции она, скорее всего, утрачивает. Как это сказывается в дальнейшем на наращивание силы семьи? семьи? Я понимаю, что исходя из вашего опыта, из вашей практики, у вас все работает. А как вы объясняете это с точки зрения биологии пчелы? И сюда же вопрос будет, наверное, по поводу клеща. Вот Если, если делать э, обработку от клеща, э, используя э, способ изоляции матки. Например, мы маточку заизолировали, весь печатный расплод вылупился, мы провели обработку этой семьи. Вот этой одной обработки в, условиях, в сложившихся условиях потепления и удлинения периода, когда матки начинают сеять, этого будет достаточно одной обработки в год или необходимо делать две обработки? И когда вы порекомендовали это делать весной, одну обработку весной, если, если нужны две, или осенью? Или для этого нужно брать а, пробы пчел на заклещенность, чтобы понять, нужна нам обработка, не нужна, и когда ее проводить. Ну и сюда же вопрос, наверное это будет по, а, по такой обработке, которая почему-то у меня не получилась. Я вообще делал а, одну обработку в год. А, вот делал обработку один раз в год и делал ее циклом в, при наличии печатного расплода а, в семье. Я обрабатывал а, аметразом, проливанием три раза, четыре раза с интервалом в 3-4 дня и се семьи у меня все равно погибли, произошел так называемый слет, вот что здесь было мной сделано как вариант, какие варианты, какие я мог допустить ошибки, спасибо начинаю с последнего вашего вопроса по обработке аметразом 4, с интервалом 4 дня 4 -кратный. что вы сделали неправильно, все вы сделали неправильно Почему неправильно? Потому что та устаревшая теория о том, что клещ самка ворова после того, как выходит из ячейки взрослой пчелы в новорожденной, она еще несколько дней, там 5-6 дней, находится на взрослой пчеле до... То есть проходит созревание, проходит половое созревание, затем она выбирает себе ячейку перед запечатыванием и погружается туда, запечатывает и начинается цикл размножения. Никакого катания на взрослой пчеле не происходит у взрослой самки по, по, по простой причине даже инстинкта самосохранения. Там цикл настолько короткий у ворова размножения, чтобы она еще ездила и каталась на, на этой пчелечи, что-то там выглядывало, пока ее не расстреляет амитразом или пушка какой-то. Самка выходит из имага, мы об этом постоянно, я на, на зела каждое, каждое зело мы обсуждаем, и я об этом говорю. Выходит из взрослого имага, только рождающийся, а бывает, что даже на сутки раньше. На сутки раньше она прогрызает дырочку, выходит из этой дорождения еще пчелы и уже ищет ячейку перед запечатыванием для того, чтобы ну, возобновить цикл размножения. Если самка ворова не будет питаться гемолимфой, личинки перед запечатыванием, вот этом очень узком отрезке времени и отрезке жизни личинки. Именно гемолимфа, личинки перед запечатыванием. Если молодая самка не будет питаться гемолимфой, то созревание сперматозоида не произойдет у нее. Поэтому там, в вот этом жестком сжатом сроке, все увязано. И она не катается по, по неделе. Откуда была и ошибочная технология и рекомендация трехкратной обработки, щавлю кислотой обрабатывали. Мы раньше точно так же после взятка с интервалом три раза, с интервалом 7 дней, чтобы инкубационный период 21 день захватить. И якобы мы сделали полностью, ну почти, почти избавились от клеща. Ничего подобного. Клеч находится в печатном расплоде. А митразом, если обработали, это препарат быстрого действия, период распада 12 часов. Он абсолютно бесполезен для, э, для обработки по эффективности. Потому что, ну какой-то клещ, конечно, в этот период на взрослой пчеле попал. Вы его обработали. Но это мизер. Но это мизер. Основная масса остается в печатном расплоде. Затем вы через 4 дня снова обрабатываете аметразом. Опять какая-то небольшая часть в этот период попали вы, именно в период миграции от взрослой имага и в ячейку перед запечатыванием. Она попала под раздачу. Вы ее эту самку уничтожили. Но это какой-то небольшой процент по сравнению с тем, что успела снова себя хоронить в печатном расплоде. И получилось, вы обрабатываете кого? Вы не клеща обрабатываете, вы обрабатываете пчелу, вы уничтожаете ее продолжительность жизни, вы сокращаете самой пчеле ее биоресурс. И очень часто это можно наблюдать уже в конце осени, когда пчеловоды спохватятся, что все, уже сезон прошел нормально, бидоны с медом полные или бочки, вспоминают о том, что надо же теперь обработать семьи как можно эффективнее от клеща в зиму. И начинается пальба с пушек, с чего только хочешь. И уже идет обработка не клеща и не уничтожения, а идет обработка и самой пчелы, сокращение ее потенциала для полноценной зимовки. Мы гоняемся за одним клещом, увидели, обрабатываю Сколько слышу сколько предупреждаю. Ты гоняешься за одним клещом, увидел, обработал, через неделю опять пробует. Вот я обработал, упало три клеща. Он снова смалит всю пасеку этим бипином. Проходит неделя, погода еще хорошая, благо, можно заглянуть. Посмотрел, сделал выборочно, несколько семей обработал. Снова посыпалась какая-то часть. Опять он всю пасеку гатит этим амитразом или... Ну, какая разница? Какой-то отравой. Но это он уже отравляет не клеща, а отравляет самих пчел. Поэтому и картина на выходе. Вроде как дисциплинированный пчеловод провел этот комплекс обработок. А семья фактически слетела. Поэтому знайте просто сам, сам смысл существующих видов обработок, существующих акарицидов. Есть быстрого действия, есть длительного. Длительного действия – это полоски, пропитанные флаволинатом, флавометрином, сейчас глицерин с очавливой кислотой. Это те, которые ставятся на целый месяц, и эффективны они при наличии печатного расплода. То есть каждый день отравляющее вещество способно какую-то часть паразита, мирирующего из ячейки в ячейку, уничтожить. В крайнем случае это будет не стопроцентное его уничтожение, но хотя бы титры закрещенности мы снизим. С клещем нужно бороться весь активный сезон, не дать ему максимального накопления. Это важно, это важнее, чем потом мы начинаем уже его расстреливать со всех видов оружия в конце сезона. Самое главное не дать накопления за весь активный сезон. И в моей практике я уже говорил, весной я обрабатываю дважды водным раствором двухпроцентным щавелевой кислоты сразу после облета. Обрабатываю. Перед этим я говорил, когда матаку выпускаю изолятора, какой клещ там находится на на взрослой пчеле, попадает под этот э, подъедку из среду щавлю кислоты. Затем, через неделю, я снова обрабатываю, потому что появляются первые личинки перед запечатыванием, и клещ, стремглав из-под тергитов, чувствуя, его инстинкт сохранения, инстинкт выживания. Инстинкт сохранения его держит там до последнего, в этих тергитах а инстинкт выживания – быстрее проникнуть в ячейку перед запечатыванием. Вот пока не появился первый, первый печатный расплод. я второй раз водным раствором щавлю кислоты обрабатываю. Затем в течение активного сезона строительная рамка гомогенатами занимаюсь, приятная с полезным. И за короткий период, 3,5 месяца, 4 активного сезона, я снова в первых числах августа, последняя партия маток, закрываю изолятор, и в конце августа я снова дважды обрабатываю от клеща. Дважды. Все. А теперь вопрос перезаражения. Спрашивают, а перезаражение в конце августа у тебя уже нет расплода, ты обработал клеща, а до ноября еще пчелы летают. Конечно, летает. А как же перезаражение от других пасек? Там где-то, во-первых, нет необходимости у моих пчел где-то шастать в отсутствии расплода по каким-то там чагарнякам, по сомнительным сточным водам, по нектарам, потому что нет расплода, кормить некого. Нет той необходимости такой высокой активности. И на и поводу ходить, и, и по хлеб пчелинный, и за нектаром. А если даже и Какая-то там самка и перескочит на мою пчелу где-то в полетах. Принесет моя пчела к себе в гнездо. Ну, принесла. Как принесла в одном, в единственном количестве, или там их несколько, так в единственном она и останется, потому что у меня нет расплода. Осеннее перезаражение мне абсолютно не опасно. Опасно перезаражение осенью для тех, у кого есть расплод. Вот тут да, потому что одна самка дает 25 э, поколений, 25 деток за активный сезон, там где-то около двух месяцев. Если после последнего взятка трутневый расплод уже семьи не воспитывают, когда день пошел на убыль. Все, весь клещ накопившийся залито, переключается автоматически на единственный оставшийся расплод, пчелинный, Как раз тот расплод, из которого у нас должна появиться зимующая, неизношенная пчела. Если мы ничего не делали, не ставили полосок, вот здесь может быть проблема. И перезаражение тем более опасно сейчас. Мало того, что мы э, достаточно эффективно и недисциплинированно отнеслись к обработке в течение всего сезона. А бывает, пчеловоды весной вообще рукой махнут, то некогда, то расплод появился уже, то погоды нет, то они где-то прочли какого-то умника-профессора, который вообще не рекомендует весной обрабатывать. Ну и раз, раз авторитеты говорят, а почему бы нам баба с и вот получается, что осенью перезаражение в присутствии расплода, конечно же, будет опасно. Потому что принесла самка откуда-то, то есть пчела откуда-то самку. Своих там хватает, еще сидят, да еще и помогли друзья-товарищи от соседей. Конечно, будет там размножение. Есть, потому что присутствие расплода. И пока вот эту логику пчеловоды не не осознают, не возьмут на вооружение, ну будет проблема. Вот мы вот даже вот, не ЗЕЛ несколько, да, 5 или шесть мы провели последних, вот как раз осенних, беда, и не скрывает уже эту беду, и не скрывает, что это в него произошло. Погибают, слетают, слетают не семьями уже, а слетают пасеками. И все по той причине. По причине 50% нашей неактивности и нашего непонимания в том, что все, того, что было 50 лет назад, как меня постоянно ширяют этим. Что вы там вы думаете, делайте, как наши деды. дедушки работали. Как наши дедушки работали, если мы будем делать, то пасек уже давно не будет. Потому что наши дедушки глаза клеща не видели 50-е годы когда эти рекомендации осеннего наращивания, как можно дольше, чтобы пчелы, то есть матки, сеяли осенью. Ну и радуемся теперь рекомендациям середины прошлого столетия. И весеннее, и раннее весеннее, и в конце февраля надо стимулировать. И канди белковые нам давали. Сейчас уже мы не стимулируем, уже природа стимулирует. Только почему-то мы не, не сильно радуемся этой стимуляции зимней и вот такой затяжной осенней активности маток. Теперь не знаю, что с этим делать. Вот, пожалуйста, вам есть что делать. Есть инструмент, есть технология. Регулировать это с помощью искусственного приспособления. Изоляция маток. Это то же самое, что было в природе. Начинается весна, у меня дуплянки стоят. Не сразу... Пчела из дуплянок выскакивает на активность. Они вылетают, там термос. Они вылетают тогда, когда воздух прогревается, когда прогревается воздух, вот тогда идет максимальная активность. И соответственно пошел расплод, и будет там перезаражение. То есть, ну активность ей клещу. А осенью, когда дуплянки все залито медом, и внизу язык какой-то не небольшой площади, где-то там пятачок расплода. Все, на этом закончилась активность маток. Потому что ей негде просто сеять. Если кто-то будет говорить, что изолятор это противоприродно. Да, против природы, конечно, против природы. Но как у природы? Проводилась аналогия активности, как активность наблюдается в Дуплянке. И если мы искусственно регулируем размножением пчел, с помощью изоляции. Оказывается, это никак не против природы, но хотя бы где-то чуть-чуть как у природы. Если бы это не работало, в моей практике это 20 лет, и если кто-то попробует 5 лет поработать, он другого пчеловодства просто уже не будет представлять. Возврата назад не будет. А сейчас как никогда подсказывают нам условия, ситуации, потепление, Увеличение активности яйцекладки, периода самого, ухудшение кормовой базы, жировое тело страдает, потому что мы сейчас молимся по вот этой старинке. Вот человек сказал перед этим, вот взрослая пчела должна накапливать себе жировое тело. Сейчас даже выращивать расплод осенний будет за счет жирового тела тапчела, которая должна у нас пойти неизношенная летняя, в зиму, и открывайте это раново. Я знаю, э, кто это говорит, и приверженцы какой технологии. Технологии и философии Таранова. Но ну, раз уж вы ссылаетесь на Таранова, значит, откройте, прочтите его постулат, самый главный, что в зиму Зимой перезимовывают пчела, 75%, выращенная во второй половине июля и в первой половине августа. Но никак не в сентябре и не в октябре. А у нас сейчас в зиму могут идти пчелы, как раз и выращенные вот этот период. А июльская, августовская, она будет выкармливать, имея полноценный задел жирового тела, весь этот набор микроэлементов, аминокислотный состав, она вынуждена будет сейчас выкормить э, сентябрьскую, октябрьскую, самой погибнуть, а те выкормят просто так, лишь бы так. Это называется конвейер самосъедания. И это погибло, и та пошла в зиму. Никогда. Да, спасибо огромное за Ваш ответ. Я вот нисколько не кривя души скажу, что я не слышал такого подробного, развернутого ответа ни от одного специалисту спасибо вам огромное я хотел бы коротенькие вопросы как бы подытожившие вашу, вашу речь спросить если я правильно вас понял получается одной обработки от клеща даже используя изолятор в наших условиях получается недостаточно нужно хотя бы, хотя бы как минимум две обработки разнесенные по времени вот это хотел подъяснить и по поводу весенней обработки два раза шевелевой кислотой получается у нас мы не можем взять клеща шевелевой кислотой, когда он находится под тергитами у пчелы, или щелевая кислота не настолько эффективна, что она не убивает на сто процентов всего клеща, который находится на пчелах. Вот, что хотелось бы, услышать ваше мнение по этому вопросу. Я перед этим говорю, что клеща под тергитами весной держит два инстинкта. Инстинкт самосохранения, инстинкт выживания. Первый держит до последнего под тергитами, он не спешит выскакивать, потому что негде размножаться, негде еще, просто кататься на пчеле, его держит как раз вот там максимально в схронах этих. Он еще по инерции питается жировым телом зимующие пчелы. У него есть такая способность. Как только, возможно, запах маточного молочка его выманивает. Или же активность самой семьи. Или активность пчелы, в которой он сидит, вынуждает его тоже приходить в активность. Но две обработки щавелевой кислоты, почему, я объяснил. Именно по этой, вот перед этим озвученной проблеме, причине. Первая сразу, и вторая перед появлением первых причинок перезапечатывания. Почему? Может, может аметразом было достаточно и один раз обработать. Почему? Потому что аметраз считается довольно-таки термоядерным по своей эффективности обработка против клеща. Щавлю кислота, конечно же, уступает. Нужно 2, а то и 3 обработки щавлю кислотой, чтобы она сравнялась по эффективности с одной обработкой аметраза. Ну, аметраз, понятно, по какой причине старается не применять, и он во многих странах запрещен сейчас. Поэтому ограничиваемся щавелевой кислотой, органикой, она допускается и связаны мы сейчас те, кто занимается в медовом направлении экспортом, поэтому стараются прибегать вот к таким вот более щадящим способам обработки. И я ничуть не вижу в этом, ну, какого-то неудобства, вот и говорите, даже при изоляции не хватит одной обработки. Ну, я не вижу... Меня это не напрягает, например. Вот в моей практике два раза обработал весной и два раза обработал осенью. И все. Ну, осенью в конце лета. С являю Может быть, если бы это был бипин, может быть, одной обработки было достаточно. Но не получается у нас. Мы не забываем, что меняется климат. Количество в этом году... Клеща как понасыпали, вот в наших регионах, просто как понасыпали, тупо в улье. Почему? Потому что настолько активное, бурное было размножение уже начиная с марта месяца. Если я в прошлом году выпускал маток 1 апреля, 1 апреля я выпускал маток с изоляторов при появлении первой пыльцы, то в этом году я маток выпустил, э, сейчас скажу, в начале марта. У меня на середину апреля уже были семьи, как на конец мая по прошлым годам. Понятный клещ, конечно же, не упустил возможность сейчас на всю катушку, сколько там его было, пойти на размножение. И всего его не старайтесь уничтожать. Если вы там увидели где-то какой-то клещ при контрольной обработке, упало его пять штук, по диагонали пасеку, взяли выборочно, обработали в ноябре там, месяца, допустим, и упало 5 штук. Но это не значит, что нужно опять семью травить и этой гадостью. Не забывайте, что любая обработка клеща, любой инсектицид, то есть акарицид автоматически является инсектицидом. Он вредит и самой пчеле. Есть понятие воротоз, а есть понятие воро. В природе существует в диком Видео, в природе существуют пчелы. Никто туда из людей, из человека не вмешивается. Они живут преспокойно. Есть там ворова, но нет воротоза. Есть возбудитель, но нет болезни. Потому что там создается постоянно безрасплодный период за счет раения, регулярного раения. Создается безрасплодный период. Этот безрасплодный период мы создаем на своих пасеках с помощью изоляции. то же самый безрасходный. Ну, дополнительно еще прибегаем и к потому что возможно перезаражение. Мало ли какая ситуация. Весь клещ, как бы мы ни хотели, всего клеща мы не уничтожаем. Он залегает туда настолько глубоко, в эти тригиды, в трахейную систему, присасывает там, и все. Его, может, даже и бипин не вещь выбивает, вот книга, если попадет к вам, творческое пчеловодство, ее сейчас в письменном, то есть в печатном издании нет, и дотя вам вышлет ее в электронном. Да похоже, если вы на России будете заказывать, то они будут все в электронном. И там прочтете, я делал эксперимент, причем очень жесткий эксперимент по наличию клеща. Начиная с осени, двухкратно, довольно-таки термоядерная, Атака была и Бипин, и вырезал расплод сам, и затем весной то же самое делал, и все равно он оставался. Перезаражения еще не было. И он оставался и оставался в небольшом количестве, но оставался. Поэтому та самка Коварова, которая... В августе месяце из последнего расплода выходит, но еще яйца она ни одного не отложила в расплоде. Они не все идут, спешат последний расплод бежать и размножаться. Уже часть молодых самок идет в тиргиды, глубоко залегая туда. Это и есть один из элементов ухищрения и факторов выживания паразитов в природе. Почему он такой и неуязвимый до сегодняшнего дня? За 50 лет вот, в нашей, в Украине, 1972 -го года его обнаружили, 20-е да, 50 лет. Вот за 50 лет такой техники, при, такой, э, при таких возможностях ветеринарных этих препаратов, казалось бы, за него уже просто забыть, как в природе. Есть ворона, нет воротоза. Но тем не менее, констатация фактов в сиди сейчас э, изучающие коллапс, гибель колонии на планете, воров оказывается самая, самая страшная беда, я вначале говорил, эта проблема и сам по себе высасывает белок, то есть сокращает биоресурс, потенциал будущей пчелы зимующей, и плюс туда уже открывает ворота, заходи, не бойся, вирусы какие хочешь, а сейчас вот меня сбрасывали фильм, Появляются новые вирусы, РНК и ДНК содержащие. Они не появились откуда-то. Вирусы существуют на, на планете со времен существования создания Земли или существования. Они самые первые старожилы планеты. Просто они, у них не было возможности проникнуть в пчелу. Не было возможности. Ворово сейчас запросто открывают всем двери, и заходи, я уже не бойся. Поэтому и опасность клеща в том, что он, мало того, что сам паразит высасывает последний сок из пчелы, еще и дает возможность друзьям, вирусам поживиться. Так что на сегодняшний день... Никакой рекламы, никакой пропаганды, никакой агитации, технологии изолирования маток я никогда не проводил и не провожу. Показываю, рассказываю, как я работаю, как я делаю, как у меня получается. Присматривайтесь, прослушивайтесь. Если логику в этом увидите, значит будете применять и у себя на пасеках. Так, ну в общем где-то... Так, ну вот видите разошелся, пол, говорим на часа уже полтора. ну Давайте, если есть еще вопросы, слушаем. У меня маленький вопрос, как мне кажется, Владимир Владимирович, я хотел бы услышать ваше мнение вот, вот, по такому вопросу. Допустим, мы взяли, ну, вопрос будет про блуждание пчел на пасеке, в пределах пасеки. Как это, как, какие породы более подвержены блужданию, какие менее подвержены блужданию? Насколько вот это блуждание приводит к выравниванию заключенности по пасеке. Не то, что там не на цветах, а просто пчела вылетела с одного улика, а залетела в другой. Допустим, при облете, там, при, при, при полетах за водой, за пергой, за нектаром. Если мы, например, мы полпасики обработаем, а полпасики не будем обрабатывать. Как, как, через сколько времени, по вашему мнению, заключенность ну, у них выровняется? Ну, конечно, это. Не было никакого научного эксперимента, не просто ваше ощущение, насколько это, это, это, вот эта проблема актуальна и критична. Спасибо. Если я правильно понял, под блужданием Вы воровство имеете в виду или просто вот, непогода, бывает по непогоде. Вообще-то слеты и перезаселение с пчелами и семей происходит после очистительного весеннего блета Здесь, да, может быть какое-то. Но сразу вернусь в конец разговора и как вердикт вам скажу на все то, что вы вот сейчас перечислили. Делайте одинаково сразу на всей пасеке. Уже если к вам кто-то там залетный или сосед, там мы привыкли все грехи валить на соседа не нерадивого, если даже где-то перезаражение вы получите, то это не будет ощутимым и существенным, таким, который доведет до слета пчел вообще, и семей целых на пасеке. Если вы будете делать все одинаково, и я не вижу никакого смысла вот этих вот экспериментов, сначала 10, потом еще 10, и так вот растянуть на целый месяц эти по 10, затем опять заходить на, на весь круг. Все должно делаться промышленная технология. Слово промышленное это не значит, что у вас должны тысячи быть семей. Слово промышлене это значит работа пооперационно, при одинаковых условиях, при одинаковом подходе к каждой семье. Быстро одна работа, одна и та же работа для всех семей. Вот это будет пчеловодство. В любом смысле, хоть вы будете в товаропроизводстве работать, хоть вы будете заниматься профилактикой, обработкой. От каких-то там, от какой-то патологии. Это все будет воедино и в масштабе вашей пасеки. И вам не будут страшны эти перезаражения, какие-то там блуждания, слеты. А так, да, ну мне просто жалко. тех, кто вот, и, и занимается вот этими играются, Пчеловодство. Занимайтесь пчеловодством. А то вам некогда будет заниматься им практическим. А просто вот такие эксперименты какие-то исследования самый главный эксперимент это ваши ваши мысли ваша логика и подтверждение практики сделали сезон 2 проанализировали выбросили то что не нужно взяли на вооружение самое эффективное все это ваш, этот ваш это ваш вердикт это ваша аксиома истина не требующая доказательств никакие авторитеты для вас и вас не, не собьют с истинного пути, и будете работать и приспосабливаться к изменениям кормовой базы, климата и, и так далее. Поэтому не, я же говорю, что не, не создавайте себе кумира. Все находится лично у вас и в вашей практике. Подтверждайте, смотрите, самая лучшая книга пчеловодства – это улей, И, и а книж, а странички в этой книге «Рамки». Вот открывайте улей и листайте, и смотрите, что нужно пчеле, и помогайте ей. У нас очень часто мы делаем наоборот, мы начинаем учить пчелу, как нужно делать, как нам выгоднее, как интереснее и удобнее.